Почему все не так, как бывает в кино Почему меня так угнетает оно Одиночество, признак глубокой доски. Я молчу всю ночь, у холодной реки. Мои ночи туманные, как те облака, что затмили рассвет. Словно вечность века, мои руки, а слава пустота в моем сердце пожар, в голове тогда. Только тай кардиналы. Ведь было мгновение, не так уж давно И все было так, как бывает в кино Ты всегда разделяла мой скромный досуг И дарил тепло своих ласковых рук Но юльская ночь укрыл святым И с тех пор мы и плодим за цветы Мы в иных городах, ты одна и один Я теряю контроль, и я не выносил Но Граница бытия, ты только дай координаты, И я немедленно приду, и если ночью ты увидишь в мире Падшую звезду, знаю и я.